Вот мы стрельнули гаражик. Мы его загнали в машинку. Вот я повесил камеру. Регистратор. Победность. Сиг... Где там? Мой. Первым делом, ковыряясь с электрикой, надо, разумеется, отключить аккумулятор. Аккумулятор здесь находится в интересном месте. В багажнике. В багажнике. Не в багажнике. А за задним сиденьем видно там он как его надо вытащить заднее сидение. итак выдернули сидение так если видно заднее здесь за двумя слоями шумоизоляции не знаю заводская она или скорее всего, заводская так как это мерседес будем выдергивать да не тот ключ взяли ключик Все Клемы все скинуты Можно вторую дербануть Заодно вытащить, поставить на зарядку аккумулятор Сначала мы снимем руль Потому что руль снимать самое. Руль больше всего будет мешаться здесь. Поставим метки. Его снять можно только торксом. Г-образный я засовываю торкс. Готово, подушка снята. Следующий уровень это большой шестигранник, которым мы сдернем руль. Ну, после большого количества мучений все же удалось сдернуть гайку. Сейчас мы ее выкрутим. Она здесь вот с такой вот синей фиксатором резьбы, поэтому тяжело шла. Мы ее положим вот сюда на магнитный держатель. А теперь мы пометим, чтобы потом поставить руль ровно. Все видно от маркером я здесь мечу и, соответственно, с другой стороны. А кто там уже ставил метки? В, общем, в дальнейшем будет возможность это все снять. Маркер серебристый, ну как бы какой есть. Я умный выкрутил гайку, как руль сдергивает. Наживить слегка. Ты начинаешь сдергивать, бьешь себя по носу этим рулем. Да? А он уже и ходит так. Все. так можно было сразу по носу долбануть себе. Так. Это мы сняли. Провода отсоединил. Руль у меня в руках. Кинем его назад. Теперь следующий этап. Здесь стоит катушка, катушка СРС, которая отвечает за положение автомобиля. Чтобы ее не порвать внутри, надо предварительно выкрутить вот эти винты. Вот винты, выкручиваем. В можно это снимать, Теперь вот, вот она катушка снята. У нее контакты вот, и ответная часть вот. Следующий этап, снимем консоль. Вот этот, вот. Следующий этап снимем вот эту консоль. Начнем разбирать отсюда. Потом с боков снимем крепления вот эти вот с решетками динамиков. И вытащим всю торпеду с себя. Хорошо вообще сидеть в машине без руля. Никаких лишних деталей. Так, косты. вот так вот протереть хорошенько тряпочкой видно что когда-то она была сочно такого красивого дерева этот цвет постепенно это все выгорело. полировать смысла нет потому что это вся панель втрещина так это слой видите слои древесины тут идут под толстым лаком коробка лесника Если долго мучится, что-нибудь получится. Велос. Ага. Спасибо. Спасибо прежним владельцам, что не резали проводку. Оставили а ее на ISO, как это было по заводу. Куча проводов у китайской магнитолы. Сейчас мы соберем обратную кучу, чтобы не поцарапать наш. Следующий уровень снятия печки. Была минутная заминка, хвала Ютубу, Посмотрел, как это все снимается. Здесь есть скрытый крепеж, вот эта кнопка, изнутри надо было руку засунуть, что-то тут изолентой заклеена, какая-то дырочка была, видать, рация или еще что-то стояло в этой машине. Так, куда мы это все складываем, это все складываем назад. Теперь, чтобы выкрутить вот эту вот консоль с натурального дерева мы ее просто раскрутим если она была раскручена поэтому собственно болталась консоль следующий этап такую штучку и выкручиваем вот этот винт крестовой отверткой как всегда все снимаем решетку динамика Чисто а мы недавно снимали. Что Теперь надо отсоединить древесину сам вот пород. Так, одна есть. Собственно, вот, но ну, если мне вот эта трещина нехорошая. Зачем мы ее сняли? Не знаю, но здесь есть два винтика, которые мы будем крутить. Здесь вот по динамикам есть винт. Пытаюсь его поближе поднести, показать. Вот этот винт, я его выкручил, выкрутил, сейчас окончательно выкручу. Все кидаем вот эту штуку. Теперь тоже -то, напрягаю, вот То же самое делаем с этой стороны. Шутка динамика. Самое интересное, она не прикручивается, просто такая насечка, которая там защелкивается. Очень продуманная конструкция, конечно. Держим ее на меньше. еще раз. Ломать не строит, душа не болит Крутим дальше Пока еще не до конца понял, как снять ручник Но мы ковырять будем до упора Снимем сейчас панель приборов И посмотрим, что там останется Очень Чтобы снять торпеду вверх, надо выдернуть вот эти вот консоли. Самое удивительное, что здесь есть винты, но все держится на зажимах. При этом целое держится. Сколько лет машине, все не отвалится и прочее. Все зашумлено дополнительным войлоком. то Так, подушку поставил, первая система безопасности готова. Итак, вносим. Сейчас выкручиваем центральный подлокотник, потому что иначе он не встанет. Вытащить его может ножа смогли. Смог я без него. Срок на место будет проблематично.